Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте друг другу поаплодируем. Мы вообще большие молодцы, что собрались. воскресенье день. Мы сидим, занимаемся образовательной деятельностью, постигаем что-то новое, что-то узнаем о людях ноябрьска, о том, чем они занимаются. В общем, сегодня мы послушаем пять выступлений. Пять выступлений прекрасных девушек, которые прошли мой курс публичного выступления. Они выступят с каждой, каждая со своей уникальной темой. Собственно говоря, это в принципе, пока что все, что я хотел сказать. Ваша задача э, внимательно слушать их и все вопросы, которые у вас возникают в ваших прекрасных головах, запоминать, потому что у вас будет времечко, чтобы эти самые вопросы озвучить. Также это мероприятие уникально тем, что мы все готовы к вашей критике, даже самой жесткой. Поэтому можете высказать каждому участнику сегодняшнему, который будет выступать, что вам не понравилось, что вы считаете можно сделать Лучше его. Если так, если все готовы, то под ваши бурные аплодисменты встречаем первого спикера. Это Дарья Кросова. Ваша, Добрый день, меня зовут Дарья. Сегодня хочу рассказать вам о сервисе по прокату детских товаров в забрики. В нашем городе эта идея новая. Я мама трех детей. И как никто, знает, что дети на сегодняшний день – это роскошь. Но каждый из нас, несмотря ни на что, хочет дать своему ребенку все самое лучшее и необходимое. Так вот и я в момент подготовки к рождению малыша столкнулась с проблемой. Огромным ассортиментом детских товаров и дорогой ценой на них. Хотелось. Ну, так как детям ничего не жалко, хотела купить все. Единственное, останавливало то, что... «Ой, ну что же именно подойдет моему ребенку?» Много провела времени в поисках ответа на этот вопрос, прочитала кучу отзывов, однозначного ответа не получила, так как все дети разные, и отзывы мам на тот или иной девайс был совершенно разные. Мы знаем, что в 1935 году в Лос-Анджелесе был организован первый прокат игрушек в мире. Затем эстафету подхватили все американские города, а затем и весь мир. На сегодняшний день прокат детских товаров в России практически в каждом городе. Миллионы мам уже попробовали эту услугу, но остались и те, которые еще верят мифам, что в прокате детских товаров старые никому не нужны Игрушки. На самом деле это не так, у нас не комиссионный магазин. Приобретаем только новые, качественные товары мировых брендов. 80% нашего ассортимента заменяется ежегодно. Остаются только исключением те товары, которые уже не производятся. Но они действуют, приносят пользу и радуют деток техническое состояние. Товара отличная, может быть, там где-то замененные детали или краска э, выгорела, об этом мы все предупреждаем. В общем, проблем нету. Следующий э, миф это грязные игрушки. На самом деле это не так. Каждый товар после пользования проходит гигиеническую обработку в несколько этапов. Грязь смывается, затем э, обрабатывается паром при 130 градусах съемные тканевые детали стираются и а, крайне это обработка уф лампой затем товар упаковывается и передается как мы работаем вам надо ознакомиться с нашим ассортиментом выбрать либо у нас в офисе по предварительной договоренности по адресу шевченко 58 либо а, в социальных сетях написать позвонить а затем мы уже договоримся с вами, либо вы приезжаете и забираете сами удобное для вас время, либо мы доставим товар. Вы играете на тот срок, тот срок, который определите сами, и под конец мы за день созваниваемся с вами и договариваемся. Либо вы возвращаете и берете другую игрушечку, либо мы забираем наш товар. Теперь вам не нужно тратить кучу денег на приобретение товаров, которые вам нужны на короткий срок. В нашем ассортименте вы найдете весы для новорожденных, укачивающие центры, качели, шезлонги, домики, батуты и многое другое. Очень огромный ассортимент. Ждем вас у нас в гостях. Если у вас вопросы, прошу. Хочется узнать, вот насколько востребована вот эта услуга в городе Новярске? Достаточно обеспеченные люди, наверное, скажут, сами купим новое? Достаточно обеспеченные люди являются mm. uh, моими клиентами, так как они знают, что на этом можно сэкономить деньги. И на самом деле товар у нас чистый и качественный. Пожалуйста, как Вы решаете вопрос, если, например, возвращают поломанную игрушку или какой-то гад? Вы знаете, слава Богу, за то время, которое я работаю у нас в городе, этого не случилось. Но так как я состою в Содружестве Прокатов руководителей, я знаю, что такие ситуации бывают и уже рассматриваются индивидуально. В зависимости от того, насколько был поврежден товар. Угу, угу. Например, стоит, например, один, давай, игрушку, Давайте стоянку, смотрите, что, например. есть, допустим, такая классная игрушка, не игрушка, а товар, это мамару качеля, которая стоит приобрести в магазине 24 тысячи. Мы ее сдаем в месяц за 3 тысячи, то есть в день эта качель у вас будет работать всего лишь за 100 рублей. Я думаю, выгоду здесь вот и на первый вопрос можно сразу увидеть, и это самый дорогой товар в принципе, который у нас есть в прокате. на самом деле все остальное, по-моему, не знаю, по-моему, 10% от стоимости товара у нас очередная плата. что-то такое, ну, незначительно совершенно. Ну, а шаг, заходите к нам в офис нам, Или... на да. ну, вообще, да. Мы стараемся от запросов расширять естественно. У нас была такая ситуация, когда мы взяли на прокат день рождения музыкальный, ну там такой целый комплекс музыкальных был. И то есть нам сказали, что все работает, все замечательно. И когда дети пришли, выяснилось, что там половина, ну просто там даже ну, батарейки там пытались, нет, просто не работала. Ну и то есть эта ситуация потом как бы там не компенсировали, ничего. У вас, если ситуации вы какой-то договор составляете. Есть... Ну, смотрите, игрушка выдается на основании договора э, на оказание услуги. В этом договоре, ну, к этому договору приписывается акт прямой передачи на тот товар. Когда вы принимаете товар, вы его проверяете. Естественно, когда обратно возвращаете, тоже его проверяют. Вы когда, когда вам передавали игрушку, да. вы проверяли? Вы разрешились? Ну ничего, просто вернули, все. Но по факту игрушка не отрабатывается. Претензия нет, к вам да? была? Так это мы должны были выставить претензию, а не к нам, да? Ну, ну, в общем... Мы взяли игрушку, нам сказали, нет. что она рабочая. В итоге, когда пришли дети на день рождения... Она а что за игрушка была. была? Ну там комплекс такой музыкальный для деток там, до года еще было. Но, ну, вот хорошо, это, там, есть, не с вашей. Но первое, это наперво, надо проверить игрушку, когда вы берете ее. Естественно, когда возвращается, игрушка тоже проверяется. И я думаю, если бы вам передали игрушку э, уверенно, что игрушка работала, вы ее возвращаете, проверяете, были бы уже к вам претензии. Почему игрушка не работает? Понимаете? В общем, непонятная ситуация. Но говорю, как и ранее сказала, все решается индивидуально. Еще, пожалуйста. Все. Спасибо большое за вопросы. В заключение хотела сказать, что пользуясь сервисом по прокату детских товаров, вам не придется тратить уму, времени для того, чтобы выбрать, именно какой товар подойдет вашему малышу. Вы каждую каждый игрушку можете протестировать в нашем сервисе, взять его домой, подарить детство яркое детство любимым.